Всем привет, меня зовут Алеченко Сергей и э, мой блог 21instagram.ru, где вы найдете массу полезной информации ну, по Инстаграм не смогу, среду, и, и по соцсетям. Сегодня учимся. я вам расскажу о своих кейсах, чтобы вы понимали, что Пойдем. в Инстаграме есть возможность зарабатывать большие деньги и не нужно этого стесняться и придумать, что там только для мамочек, которые постят свою еду соцсети, скажем таким образом. Да, а, смотрите, пример. Мы брали и сейчас до сих пор ведем аккаунт по пошиву а, обуви. Адрес... Мы начинали с нуля, а сейчас в данный момент у них оборачиваемость где-то с 2,5-3 миллиона и где-то 50% процентов чистого заработка. Это оборачиваемость в месяц. Это пошив мужской обуви на заказ. Понятно, что Инстаграм это один из видов трафика, но он является основным, потому что другие инструменты у них работают не так эффективно. Дай, Касаемо другого, спросите, ремонт телефонов, также Дай, мы брали их, когда у них были другие источники, уже первый спасибо. месяц, даже там не целый первый спасибо. месяц, мы сделали 87 тысяч прибыли. В месяц это было 130, потом 150, 180, в среднем где-то от 120 до 180. Касаемо продажи там рюкзаков, тут также э, вышли на момент, когда продавались рюкзаки до 15 в день. И есть там подтверждение аудио тоже, там, клиенты пишут, звонят, радуются, счастливы. Есть другие ниши, там продвижение э, услуг, которые мы делали, также есть положительные результаты. Смотрите, очень сильно зависит от упаковки вашей, Первое, что нужно, о чем вы должны позаботиться, об упаковке, упаковать аккаунт, красиво, качественный контент сделать. В дальнейшем уже пускать на него и рекламу, и анализировать ее, все оцифровывать. В самом Инстаграме просто очень много каналов взаимодействия. Это директ, это комментарии, это WhatsApp, телефон. Также могут перейти на сайт, написать сайты, либо вам позвонить, написать на e-mail, если у вас бизнес-аккаунт подключен. Либо офлайн приехать, если у вас есть привязан там келл.кл. И к вам можно добраться через Инстаграм, нажав и должен путь. Можно таким образом. Поэтому вы должны анализировать, все смотреть и понимать, сколько приходит оттуда запросов и сколько людей уже у вас покупают. Так сказать, воронку делайте, воронку в свой продаж, и вы уже понимаете в дальнейшем, можете понимать, сколько вам стоит клиент, а после этого вы уже можете оценить вложенные свои деньги и масштабироваться. Пока у вас этих данных нет, то это делать сложно. Кейсов очень много разных, некоторых, о некоторых из них я еще буду в дальнейшем рассказывать и писать статьи, показывать у себя в блоге.